Василий, все верно? А, да. А вас беспокоит нас ПМ банк идет кредитование? А подтвердили вам сумму кредитного лимита, да, по заявке, которую вы оставляли, на сумму пятьсот тысяч, все верно? Какая сумма, да? Да, смотрите, к сожалению, ну вы ставить по лимиту не можем, так как сами понимаете, потому что банки кредит первый раз берете и, соответственно, ну, больше суммы делать вам не может. 500 тысяч все-таки было одобрено, у вас регион подачи Калининград, все верно? А, да, да, да, подойдет, да, а, хорошо. Смотри, хорошо. А, смотрите, у вас а, какие параметры были? Это процентная ставка 10,8% годовых срок кредитования, а, вам рассчитали на пять лет, то есть автоматически, да? А, угу. Сейчас обозначим это по параметрам, 500 тысяч, 10,8%. На пять лет. То есть ежемесячный платеж у вас это десять тысяч восемьсот двадцать один рубль. Ой, отлично. Ну, я как понимал, да, отлично, ну, отлично. Да, да. хорошо. С, меньше одиннадцать тысяч. Что... А, да, меньше одиннадцать тысяч, mm -hmm. это очень хорошо. Да, да, да. Слушаю. Ну да, с учетом того, что вы вообще на пять миллионов подавали, да, заявку. Ага. Я думаю, десять тысяч восемьсот двадцать один рубль, а, это, ну подъемная сумма. А, смотрите, так как регион подачи у вас Калининградскую, область, в Калининград, да, сами понимаете, деление в Москве находится. А, поэтому для вас единственное, что могу предложить, дистанционную форму без ведита банка получения именно ну, в Калининграде самом. В а, соответственно, смотрите по Калининграду, как мы работаем. Пользуем платежную систему стороннего банка на госустанове. А, какими вы дебетовыми картами пользуетесь? А, да, конечно. А, каким банком? Сбер Альфа. Сбербанк, Альфа-банк. А, какой банк вам будет более, ну, более удобен для получения кредита? Сбербанк, Альфа банк. Ну, наверное, поближе будет Альфа. Альфа-банк. Альфа-банк а, дебетовая карта, как понимаю, в основном у вас все операции по, вашему, ну, по вашим денежным средствам проходят через Альфа-банк, правильно я вас понимаю? Да. Зарплата а там... А там денежка, ну, да. Я вас понял, Мобильным там. приложением Альфа-банка пользуйтесь. А, нет. Не пользуйтесь. А, ну Ничего страшного, просто, смотрите, как раз таки работаем с Альфа-Банком, да, оплату же платежей можете производить через мобильное приложение данного банка, ну, либо через банкомат, да, uh -huh. а, почему-то снялась. А, сумма кредитного лимита названа, составляет вам БЛИК переводом, то есть это моментальный цифра на карту Альфа-Банка. А, кредитное соглашение заставляется через организацию по Калининграду, это ДИЧ, Деловые линии, Россия, а также ДЭК. А, как раз таки в дальнейшем производим активацию счета, да ваша заявка, так как одобрение поступило. То есть он зачисляет сумму в размере 50 тысяч рублей как только банка но она у вас будет находиться в замороженном состоянии. То есть по балансу будете наблюдать, да, допустим, поступит новый поступить, но воспользоваться не сможете суммой до ой, а, ой, ой, ой, ой, ой. Молодой человек, у вас там что-то там троит немножко. Еле-еле разбираю. Вы там, я а, не знаю. Смотрите. А, да. Ну, да. Сейчас, о, сейчас, о, сейчас, сейчас лучше стало Игорь Васильевич Да, да смотрите а поэтому, да, то есть Вам что-то производится по факту Ой, ой гром, громко Громко что-то Аж в ушах звенит там, Я не знаю Что-то там у вас Еле-еле Игорь Васильевич, да. по-другому не могу вам Ну, либо я могу с вами а, Ну, слушаю, слушаю Ну, просто или Чуть-чуть а, пот... Чуть потише, может быть, тогда говорите, а то, ну, очень громко в ушах. Игорь я вот. сейчас, давайте не, сейчас, сейчас слышу, да, слышу, сл слушаю, слушаю. А, поэтому конкурер прививает, да, скурерской компанией, а -а -а. предоставляет вам пакет документов и сканирует вашу документацию, это паспорт СНИЛС, имена вам необходимо подготовить, необходимо имеется. А, паспорт СНИЛС, а... А ИНН это свидетельство ИНН? ИНН, ну это... Нет, это как раз-таки по Горнипу. То есть это в налоговой службе у вас. Mm -hmm. а, зарегистрированный ЕНН, да, по вашей леперации. То есть это а, подоходный налог... Mm -hmm. yeah, no Не, ну подождите, по, подо подождите. Yeah. Этот паспорт? Yeah. Понятно. Он всегда со мной. Снился НИЛС бумажка, понятно. А по ИНН, это какую бумажку надо? По ИНН вам никакую бумажку не нужно, когда запрашивается на госуслугах, а, проверяется, ага. да. А, то есть это на госуслугах запрашивается, проверяется. А, ну, все понятно. А когда есть... предская компания да, к вам прибывает это у вас да, как раз ИНН, да, вам представляют копии. А вы подтверждаете, что это, ну, соответственно, ваш ИНН на российском. И это, а, как, ну все, передает. все, я понял, э, я, ну, да, я, я, я, я, я понял, два документа, mm -hmm. паспорт снялся, ну, да. а все остальное, так, поня... он... ага, да, да. Ну да, когда курьер к вам прибывает, он ваш документарь сканирует, да, как вам ранее озвучивал, и передает вам банк в онлайн режиме как же mm -hmm. ваш фото осуществляет. А, соответственно, а, когда скантоверку проходите, вам полностью на это ограничение сдаст сумму на Альфа-банке, которая вам уже было зачислено, да? ну и можете освобождаться с полным объемом без ограничения, как вам удобно. А, также, Игорь Васильевич, от лица банка должен вас информировать за следующим, так как у вас было одобрено по дистанционной форме банковского обслуживания, да, а, там у вас на карту Альфа-банка, а, uh -huh. соответственно, там при переводе денежного масштабного регионального ковой региона называется межрегиональная межбанковская комиссия, да, при переводе от нашего банка на карту Альфа-банка. Uh -huh. Данную комиссию наши клиенты вносит, да, то есть переводит на кредитный счет в самостоятельном порядке единоразово на момент активации. А так как кредитного он сделает лимит, да, 100 тысяч рублей, то мы взять не можем. как центральный банк это запретил с 2014 года. Данная ага. комиссия у вас никуда не теряется, разумеется, а на счет погашения кредитного долга вам фиксируется. Ага. То есть а первый и... же месячный потенциал будет за минусом данной комиссии. Ага. У вас комиссия при переводе это 2% на карту Альфа банка ага. 10 тысячи. 100 рублей то есть первый же месячный платеж у вас будет 721 рубль это все фиксируется в визитном соглашении ну и в графике уже будет наблюдать ну, первый же месячный платеж да а в вашем случае это будет 15 сентября либо 16 сентября да ну то есть до, а, до 16 сентября исключительно вот игорь, игорь у меня в принципе чел в нашего банка по поводу данной заявки. Если вам подходит, то мы можем с вами завершить процедуру передавания. Ой, а, молодой человек, а вот, вот эти денежки, которые я внесу, они где-нибудь будут зафиксированы о том, что я внес вот... Первый платеж, ну, часть этого первого платежа. Ну, это а, не часть платежа, это комиссия. А, Смотрите, коми а это конечно, ком... комиссия, а зафиксировано а, в кредитном соглашении, да, в вашем будет. Так. Ну и в платежей я же а. вас проинформировал, Игорь Васильевич. А. Также потом интернет-банк может зайти, да, через компьютер, например, на специальный сайт, да, когда все-таки вот, происходит, происходят ну, вныс, соответственно, этого ага. можете наблюдать данное внесение. Там в КП, ага. все ваши операции будут да, зафиксированы, да, отчетные. Угу. Я понял. А э, этот э, фельдъегер, он э, когда сможет подъехать? А, ну, курьер он, в самом городе Калининград поживает. Да, да, прямо в центре. Прям в центре а, а, поживает. Смотрите, но если мы сегодняшним днем рассматриваем, да, вдруг вы хотите сегодня кредит получить, но, а, ну, ну, смотрите, банк, ну, да, сего, да. сегодня э, там уже, я пока доковыляю до этого Альфа-банка, э, там уже, э, до любого отделения, э, там уже пройдет некоторое время, уже будет нерабочее время. Э, это скорее пред... А, а, да. А, Васильевич, Куревская, именно по факту доставки, она круглосуточная, да? Ага. У нас отделение банка закрывается, ну и дежурный отдел, да, причем с вами связываемся. Это 12 часов, да по Москве. Ага. Как раз таки курьерская служба, она работает в сами понимаете, бывают не только, да, в вашем регионе у нас а курьеры присутствуют, да, с которыми мы работаем в курьерской организации, но и другие. А, то есть там доставка идет на бурс удаленный, национальный пункт, сами понимаете, там с города условно а в какое-нибудь силу, да, курьер когда едет, там доставка а. до трех часов может занимать, если не больше, да, в зависимости а. от а, состояния дорог от трафика. А, и там прибывают и в два, и в три часа ночи, если вам удобно, конечно, в три часа ночи, если вам встретить курьера, да, то ради бога вы сегодня не получите. Ой, а можно будет там завтра получить, но я сейчас, может быть, до банка дойду. А вот э, получить, чтобы завтра, чтобы, э, ну, как поудобнее, по времени, там, вот, проснусь, э, кофейку попью, э, а, может быть, э, коньячку Почему туда нет? капну, да. А, а, ну, чё? это уже <смех> обещать Игорь Васильевич. если вам удобно сегодня, то сегодня. А а. единственное, мне необходимо будем с вами по времени уточнить, через сколько вам до банкомата у меня будет последовать Альфа-банк. Ай, подождите, я когда-то пользовался этим онлайн Альфа-банком. Если меня там еще не выкинули оттуда, у меня, наверное, есть доступ сделать все необходимое в Альфа-банке и удаленно. Правильно? Ну, так. А, ну, хорошо. Хорошо. А что там в Альфе надо сделать? Ну вы когда зайдете, главное меня в авторизуйтесь, попробуйте, я с вами сажусь, хорошо? А. 10 минут. То есть э, мне нужно будет авторизоваться и э, ну, дальше что-то там. А, я, вас, я вас проконсультирую, Игорь Васильевич. А, хорошо, подождите. А, если я в Альфе, в Альфа-банке в банкомате авторизуюсь или в онлайн этом банке? <фу>, блин, э, сломаешь э, э, это, язык сломаешь. А, Если я там э, авторизуюсь, да, то э, мне необходимо будет перезвонить вам, да? А надо да, перезвонить через 10 минут, как вот полочка, хорошо? Вот. А э, и а со мной какие документы, что, чего надо будет? А ну, у вас же Месяцев, с тобой по вашему адресу. Будет. и то, нет, подождите результат. сразу, чтобы вдруг какой-то там документ чего-то подзабыл. А, а, паспорт А, Вот, вы же сказали, снился еще. Uh -huh. Я uh -huh. что об этом ты не знал. То есть uh -huh. со мной банковская карта, правильно? Раз. Uh -huh. Второе, sure, yeah, yeah. второе это паспорт. И третье – это СНИЛС. Это вот все, что мне необходимо? Совершенно. А вы говорили, ну, вы говорили еще и ИНН какой-то там надо будет. ИНН -ин -ин. у вас, он автоматически закрашивается по факту активации. А. Не переживайте. Ага. А, точно ничего больше не надо? Ну, у вас, по словам СНН, авторизация в Альфа-банке, да, соответственно, сумма комиссии на карте 110 тысяч 100 рублей. No. Ну вот, соответственно, больше вам ничего не нужно, Игорь Васильевич, разумеет. Да вот я просто ходил за обычной справкой, за обычной банковской справкой в этот в долбанный Альфа-банк, с меня еще потребовали еще кучу документов. Где вы, что вы, почему, вплоть до того, с кем я и как живу, то есть э, э, сколько у меня несовершеннолетних детей. Но... А смотрите, Игорь Васильевич, у меня лимит по времени это тринадцать минут, поэтому у меня сейчас а, будет, а, мне сейчас автоматически вопрос будет, и мы будем в у момент у момент меня... по у... Стойте, подождите. А, подождите, а, с... с... по я... Сек... это... Секунду, секунду, секунду. Буквально один... Игорь один, один, вас вот да. сразу заинформировал. А, один, один, один, один, кор... один короткий вопрос. А если с Альфа-банком, ну там какие-то непонятные люди, по крайней мере... А, а, да, Игорь Васильевич, у вас беспокоилось или кредитование? Мы с премиумом. Смотрите, как раз через 10 минут с вами связывались. Ну, как у вас дела? Получилось зайти? А, что? Что надо было? В Альфа-банк. В Альфа-банк у вас получилось зайти? А, нет, там у них а, уже не за... у них там закрыто. Вот. А, нет, через телефон. А, нет, у меня там проблемы какие-то с этой программой Альфа-банковской. Может быть... А, смотрите, а у вас Стационарный компьютер имеется. У меня нет. Да. У меня там с Альфа-банком что-то запрет на доступ вообще как бы. А, а может быть, у меня есть еще Сбербанк. Там. Давайте через Сбербанк. А, Хорошо. да, Хорошо. да, вот, да. Мобильное приложение Сбербанка, наверное, у вас имеется? Не, да, да, все есть. Да. Ну вот, смотрите, тогда вам необходимо меня на громкую связь поставить, зайти в ваше мобильное приложение Сбербанка. Ага. Так. Как зайдете в меню, мне сообщите. Я вас по что дальше Так, сейчас... Сейчас. Сейчас, я недалеко... У меня телефончик старенький, а компьютер недалеко. Ну, правда, тоже старенький. Сейчас откроется. Сейчас, угу. Как зайдете в главное меню, мне сообщите. Ага. А, так, там... Сбербанк, Сбербанк онлайн туда надо зайти, да? Сбербанк онлайн, да, да, да. Да. да. Mm. Mm. Uh -huh. Что-то он там долго так думает, да. Ой. Путер. Надо тоже менять. А, так, Яндекс. Сбербанк. Получается у вас а, Да, вот сейчас Яндекс открылся. А, так. Сбербанк. Он... Ага, есть такая, открывается, так, есть, а, так, а что тут, ссылки куча, а, Сбербанк онлайн, новая версия Сбербанк онлайн, Сбербанк онлайн, вход в личный кабинет, о, наверное, ну, ладно, туда, да? да? Он онлайн, вход Ой. в личный кабинет, все верно. Ага. Он что-то сам переключился куда-то, этот Яндекс крепкий. Так, ага, а, какие там а, логины, пароли. А, вы, смотрите, вы можете не по логину, а по номеру карты Игоря А вот тут а, ну, само все что-то делается. И я тут даже ничего не делал. Хрень какая-то. Пым-пым. Окна менялись. Сейчас, пожите Подтверждение входа. Сейчас, пожите Какая-то хрень. Такого не было никогда. А, так, сейчас, поджигайте. А, а, а вот Стоп. Смс пришла от сбера. Так, так надо какие-то цифрки ввести в А, так, один. А, Пять. Один а, так все ваша ой, чё за хрень неверная какой. сейчас очки один о что-то закруглилось что то там входит куда-то. Ага, да. А, э, э, о, здрасте. Ага. Попробуйте новую версию Сбербанка. Онлайн. Ну, нафиг я со старой еще не разобрался. Ну, да, да. А, Сбербанк онлайн, что там? А, зашли, в учетную запись. Игорь Васильевич, зашла в учетную запись. А, да, вот. Э, Куда-то там. Ага. ага. Смотрите, какие-то платежи и переводы. А, так. А, ну, это, вот это... Это меню, да? Меню. Меню. А, меню. Переводы и платежи. Платежи и переводы. Не, ну, называется переводы платежи. Ага, да, за, да, да, да, да. Да. да. Okay. Дальше, дальше выбираете дальше позицию номер три, да, где у вас а между своими счетами клиент из банка на карту клиентов другой банки. Э, э, подождите, у меня третий меню. Вот смотрите, да. у меня у меня да. под, ну вы чего там затроили. У меня первая позиция это Ривц Семплекс какой-то там. Вторая позиция Единая система Об хрен чего поймешь. А, нет, три, нет, а нет. Третья, третья позиция это Газпром, Межрегион и опять ноготочие. какой там. А, нет, третья третья нет, позиция нет. это Газпром. Вы Газпром? Нет. нет, платежи и переводы выбираете. Да. Да, да. Платежи. Да, да, платежи? Я, да, я там. Вот. А, и да, и, и третья позиция – Газпром. Вы Газпром? Нет, не Газпром, Игорь Васильевич. Вы не то, наверное, выбрали. А вы сейчас в Сбербанк онлайн через компьютер зашли, либо через телефон? Нет, через Какой? компьютер. У меня... У меня денежков нет. На... На... Конечно, телефон. Я Переводы и платежи. И три позиции, вот вы говорите, Вот первая позиция, я называю, это первая позиция, рифт симплекс, вторая позиция, единая система об, и фиг поймешь, боюсь нажать, что за об. Оборотник какой-то. А, а, а третье, вот мне понятно. Третье, понятно, это Газпром. Но Газпром, межрегион он какой-то. Нет, смотрите, у вас ниже переводы, видите? Переводы. Написаны. А, переводы. Так, так, переводы. А, да, есть, есть нашел, Да, да, есть такое переводы, да. А, куда? клиенту Сбербанка другому человеку за рубеж, Это верно? А, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, другому человеку да, да, да, да, да, да, да, да, другому человеку. да, э... другому человеку, Друг... а, другому человеку клиенту Сбербанка. Правильно? да, да, да, да, да, да, да, да, Стоп, еще. Такого нету. А, другому человеку на счет в другой банк. А, смотрите, нет, а в другой банк. Просто выбирайте другому человеку в другой банк дальше. Не, у меня есть другому человеку на другой банк, но в рублях. А, вы сейчас что на экране наблюдаете? Вопросы? Какие вопросы, Игорь Васильевич? Подождите, вы никуда не уходите, я с вами сейчас повторно слежусь, хорошо? Угу. А, да, Игорь а, Васильевич, у а связь с вами прервалась. Смотрите, вот у меня на громкую связь поставки, Откройте мобильное приложение на экране. Вот что вы сейчас наблюдаете? Не, сейчас вот, у меня была вот предыдущая страничка, вот текущая, перевести деньги блин, как его, а, другому человеку на счет в другой банк. Вот. Мы на этом остановились. И. А вот, и вы, и, и вы прервались, сказали, подождите. Вот. Да, у меня ага. поэтому сейчас повторно. А смотрите, выбирайте данную позицию. Ну, так готово. Смотрите, далее у вас по номеру карты выбираете. Так, да. Выбрали по номеру карты? Ну, так выбрано, все, да. Мне осталось всё. только кому, куда, чего, зачем и почему. А, ну смотрите, вводите номер, да, это ваш счет. 55-59. Так, подождите. А, а, номер счета. Это, это ваш счет, нет, да? Нет, нет. Это, да, это, куда, не, это куда надо платить? Это вы не платите, вы комиссию размещаете по номеру. А, ну, ну, ну, ну, да, так. У вас, То у вас есть, номер счета отобразован? Чего-то я не пойму. А, не, подождите. А меня э, спрашивают, кому, куда, чего, зачем зачислять. подождите, что-то я тут туплю, наверное, да. А, кто поверьте. Вы, никто Вы, наверное, нажали любому человеку. Не, ну, я перевод частному лицу в другой банк. А, да, вот выбирайте данную позицию. Да. Угу. Нажали. Далее выбирайте по номеру карты. Ага. Готов? Да, так. Готов вводить номер счета. Да. Пятьдесят пять, пятьдесят Стоп 55... 55-99? пять, 55, девяносто А, пятьдесят пять Ага. Ага, сорок девять, Сорок девять, тридцать семь, ага. Ноль семь, семьдесят семь. Ноль семь, семьдесят семь. А далее семь ноль один восемь. Семь один ноль восемь, правильно? Нет, нет, семь ноль один восемь. Семь ноль один. Восемь сейчас еще раз пять пять пять, девять, три три семь ноль семь, семь семь, семь ноль, ноль восемнадцать. А неправильно а. смотрите, вы там пропустили. Так, где? Что, чего? Давайте заново. Давайте заново. По